Для всех участников и гостей первый день Международной олимпиады по информатике среди школьников IOI-2016 выдался не менее насыщенным, чем предстоящие будни. Удивить и по-настоящему порадовать иностранных гостей удалось учащимся IT-лицея и лицея имени Лобачевского праздничным концертом «Здравствуй, Россия!». Организаторы концерта не скрывают. Подготовка выступлений школьников началась еще несколько месяцев назад. Именно поэтому все номера были исполнены на высшем уровне. Преподаватели вместе с детьми готовились к этому событию, можно сказать, все лето. Формат мероприятия «Капустник». Здесь будет и знакомство участников Олимпиады, будут ребята приветствовать друг друга. Будут исполняться номера художественной самодеятельности. Мы покажем очень интересные фильмы о Казани, о России, об университете». Концерт «Здравствуй, Россия!» несколько отличился от обычных концертов. Его изюминкой стало то, что он прошел исключительно на английском языке. Какие впечатления от концерта остались у гостей мероприятия, мы решили узнать сразу по его окончанию. Я очень рад находиться здесь. Концерт просто потрясающий. Особенно запомнились танцы. Я даже попытался запомнить все эти движения. Мне так нравится быть частью всего этого. Я отлично провел время, и мне уже не терпится приступить к соревнованию. Концерт понравился очень сильно. Нас развлекали, нам было весело. Особенно понравились татарские танцы, как в целом знаком с татарской культурой. Культура Татарстана очень и очень красиво. Можно не сомневаться, прошедший концерт принес участникам и гостям не только радость, но и огромную пользу. Ведь каждый смог отлично отдохнуть перед предстоящими состязаниями и познакомиться с русской и татарской культурами намного-намного ближе. Аделя Мухаммедшина, Ольга Саликова, Руслан Уразаев, Универньюз.